Всем доброго времени суток, с вами Катамхали Сегодня будем смотреть бой на редко, я бы сказал, встречающемся танки. Не знаю у кого как, а я этот танк встречаю раз в пятилетку в рандоме Французский средний танк амх 30 b Карта Эль-Халуф, игрок Виталик 2.0.1.0.2.6 По традиции большинство команды отправляется на левый фланг. Обычно там всегда происходит самое интересное, но... Бывает, когда команды пренебрег... пренебрегают правым флангом. Вот именно на этой карте. Это заканчивается плачевно. А то иногда прям вся команда в угол вон туда едет. Я попадал в такие бои. А, Кто-нибудь из противников парочку танков решит сюда, приедут, оп, никого нету. И в итоге заходят в тыл. А это уже ситуация Проигрышная на 98% Хотя у противников пока здесь светился только один леопард Ну там по-любому он ПТшки где-нибудь парочку на горе сидят Пошел АМХ вперед Вот удалось засветить ШПТК ТВП Неприятная машина. Альфа небольшая, зато быстрая перезарядка и неплохой бронепробитие. Она даже десяткам покоя не дает. а еще Купи с хорошей маскировкой, большой скоростью. Медленно событие достаточно развивается. Счет 0-1, хотя там. На левом фланге прям, наверное, жарко сейчас. Там и противников много, и союзников. Счет уже становится 0-3. По-моему, там поддавливает красные. Надо бы туда, наверное, ехать, помогать, а не здесь пытаться кого-нибудь засветить. Он опять засвечивается шптк счет 0-4 там уже прям с двух сторон начинает зажимать но вот здесь есть возможность помочь наконец своей команде первый уничтоженный противник можно еще одного наказать кунзы панзер там Тем не менее, союзники все равно мрут очень быстро, гораздо быстрее. Счет 1-6. Все печально. Ну и все, оставшиеся союзники там уже в окружении долго не протянут, наверное. Удалось выцелить здесь, забрать леопарда. А это с горы прилетело там. От вражеской базы подарок. На 434 Счет 5-7, кстати, не такой уже страшный Стал. да 6-7 почти сравнял так бывает иногда Опа, 7-7 Казалось бы, вроде думаешь, все там Ну, или твоя команда выигрывает Счет там 1-7, как здесь было А потом каким-то непонятным образом Бац и ровный Еще и проигрываешь потом ну, просто, наверное, уже, да, с, так с таким разницей в количестве танков оставшихся, некоторые думают, что все, это уже победа, и летят вперед побыстрее бы, чтобы побольше нанести урона, как бы, да, успеть, успеть там, еще кого-нибудь пробить. А там парочку каких-нибудь умелых танкистов в кустах засели и встречают таких вот неаккуратных игроков, и в итоге а, там уже после... Так сказать, столкновения Все покоцанные, многие шотные Потому что надо смотреть Не только на количество танков, но и на количество Оставшейся прочности У твоей команды, у команды противника То есть правильно оценивать ситуацию Да, то бывает, казалось, там преимущество В 5, там даже в 10 танков А по прочности вровень То есть понимаем, что все союзники На ранки Такие остались одни вот, проджета, да, пожалуйста. Полетел вперед, был тысяча с лишним, тут парочку пробития, и все, и шотный. Еще и арта сказала свое веское слово. Вон там и конь шотный. Шотный, мягко говоря, 7 единиц прочности. А тут оп уже и вдвоем остались против против шестерых. Ну, теперь против пятерых сокращает количество противников АМХ. Кстати, он уже пятерых уничтожил. еще один, и, и будет воин. Кстати, вот неплохая позиция вот здесь вот, когда противники наступают. Если позволяет, конечно, УВН играть от рельефа. Не все танки себе могут такое позволить. Ну, один против пятерых. пошел конь вперед ну как-то наелся да? откатился обратно куда-то стреляет вообще в другую сторону а, альфа не проходит то блин под 500 урон а то меньше 400 Теперь снаряд улетает вообще в землю тут что это противная шиптк ТК. И танкануть-то не представляется возможным. Потому что, скорее всего, с ТРВС-1 и Т-103 с полным, наверное, запасом прочности сидели там где-нибудь в кустах. Не получается добрать супер-коня. Где они там, две эти оставшиеся пт -шки? Ну, наверное, в пути где-то едут. Готов конь. Седьмой уничтоженный противник. На, да, если ПТшки сидят, там где-нибудь ждут у себя на базе, это будет крайне странно. Нет, вот, а один приехал. Размен пробитиями. Ну а МХ перезарядка, на наверное, побыстрее будет. Там он еще и стерва крадется. Крадется. он, да, заехал на горку, сел в осадный режим, а дальше что делал? Нет, все-таки поехал, поехал поближе, деваться некуда, амх надо убегать, ну. Куда вообще стреляет сейчас Т-103? Не знаю, может у него там башня поломалась, не вертелась, потому что ну вообще там снаряд улетел. Куда-то куда вообще не в ту сторону Успевает АМХ убежать от стервы Но летит чемодан мимо Есть пробитие Ну еще один выстрел АМХ сможет выдержать Вот как вот сейчас вот он, стерва, уходит из засвета Да, он даже не за кустом стоит Вот, засветился Да, стерва вообще ничего сделать не смогла. В чате там какая-то идет переписка. Что там? Ладно, не будем обращать внимание. Ну и теперь в поисках арты. Карта небольшая, mx машина быстрая. У нее, я думаю, с этим проблем не должно возникнуть. Прочности, Не то, чтобы сильно бояться, но все-таки всякое может случиться. До конца боя еще целых 5 минут. Но АМХ, я думаю, видел, откуда летят снаряды. Так что направляйтесь туда, куда нужно. Я что-то внимания не обращал. Ага, АМХ особо-то и не видел. арта вообще справа здесь оказывается. Но зато одного выстрела хватает, еще и подрыв боеукладки.